здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем двигаться по списку который опубликован в группе уроки игры на балаке ссылка в описании проходите не стесняйтесь мы сегодня разберем полоне гинского первую тему бегущую нотную строку пущу по низу, а в конце для вашего удобства сделаю аккомпанемент рояля играйте и наслаждайтесь ну что приятного просмотра поехали что, вы готовы? Ну, поехали. Для минор знаков нет, только встречающиеся, если есть три четверти. То считаем на раз, два, три. Итак. Ми, ре, диэс. Ре, ми, фа, ми, до, до, селя. До, ми, ми, ля. Ми, соль, фа, фа. Ну, фа, диэс, фа, да? Еще раз. Ре, ми, фа, ми, до, до, си, до. до, ми, ми, ля, ми, соль, фа, фа. Дальше. Ре, си, да, соль, фа, ми, ре, ми, ре, до, до, да, Так, пассажи будем отдельно сейчас разбирать. Вторые струны. До. Открытые. Пятый лад ля. До, ну, в принципе, можно до ми, ми. То есть, получается ля-до. Либо ля-до. Сразу переедете. Как вам удобней. Гармония от этого не пострадает. до ди, до И переезжаем большим пальчиком на до дес. И на ре. Еще раз. И, естественно, играется тремоло, да? До вот так вот выделять не нужно, просто аккуратненько приехали до, а потом до -диез. Дальше ля ре, <coughs> ре, си. Ля. И пошел пассаж. Играем мы его либо одинарным пициката ну лучше двойным. Двой, большой палец вниз, а указательный вверх. Вот как это выглядит. Движение очень напоминает прием слэп у бас-гитаристов. Э, в общем... У тех, у кого гриф заканчивается, ну, лады, вернее, заканчиваются шестнадцатым ладом, к сожалению, нет возможности сыграть этот пассаж второй. Но они, в принципе, похожи по нотам. Давайте я для тех, у кого нету ладов, расскажу нотами внизу, как сыграть. Так, первый пассаж. Си, до, силя, Дальше. Си, ре, фа, ми. Ре, до, си, до. Ля, до, ми. Ля, до, ми ля. Си до силя. Си ре, фа, ми, ре, до силя. Соля, си, соль. Си ре, ля. Еще раз, медленно. Си до силя. Си ре, фа, ми, ре, до си до ля, до ми. И обязательно до, ля. Теперь медленно. Си, до, си, ля. Тоже си до, си ля. Си, ре, фа, ми, ре, до, си, ля. И окончание. Соль, ля, си, соль, си, сре, ля. Вот. У кого нету ладов здесь, вы сыграли. Ля, до, ми, ля, до, и можно ля, опять си, до, си, ля, си, ре, фа, ми, ре, до, си, ля. В принципе, то же самое два раза, только соля, си. А, давайте на второй струне лучше. Соль, си, соль, си, ля. Вся эта тема повторяется два раза полностью, без изменений. Давайте медленно сыграем, вместе со мной попробуйте. И потом минусовку Вместе с роялом поиграете, когда вы учите. Медленно. Раз, два, три. У нас только два получается, диеза встречаются. Соль диез и ре диез. Вот. Соль диез здесь и соль здесь. Вот. Надеюсь, все понятно объяснил. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, балалайки. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Не забывайте, что в описании есть ссылки на мой сайт и на другие соцсети. Так что треугольных вам успехов. И увидимся в следующем видео. Пока.